С вами Дмитрий Рудых! Я продолжаю серию видео о том, как бесплатно зарегистрировать бизнес. В прошлый раз я рассказывал о том, как бесплатно зарегистрировать ИП. в этом видео расскажу, каким образом — используя онлайн сервис можно бесплатно зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью. Переходим на онлайн сервис. с помощью которого мы будем регистрировать общество с ограниченной ответственностью. Для начала необходимо пройти бесплатную регистрацию, указать свои Фамилиями и отчества, имейл, телефон и придумать пароль обращаю ваше внимание что нужно указывать свои настоящие данные потому что от этого будет зависеть возможность использования бесплатных функций данного сервиса для регистрации общества после регистрации мы попадаем в личный кабинет в частности в мастер регистрации общества с ограниченной ответственностью всего для регистрации ООО необходимо пройти 12 шагов но по большому счету только 9 из этих шагов, будут первые 9 шагов, будут касаться непосредственной регистрации. Остальные, с 10 по 12 шаг, это послерегистрационные действия, которые нужно выполнить после того, как ваша компания уже зарегистрирована. Итак, начнем с первого шага, ведем сведения о нашей организации. На первом шаге нам необходимо заполнить наименование нашего общества. В частности, нам необходимо указать полное наименование и сокращенное. В данном сервисе присутствуют подсказки, которыми можно пользоваться при заполнении форм. Итак, я ввел у нас условное название общества с ограниченной ответственностью весна». Переходим к следующему шагу. На втором шаге нам необходимо указать юридический адрес. Самый простой и дешевый вариант в качестве юридического адреса можно использовать адрес прописки директора общества с ограниченной ответственностью. Поэтому, если вы один учредитель и сами же являетесь директором, то вполне можете в качестве юридического адреса использовать адрес своей прописки. Итак, для того, чтобы указать адрес юридический адрес, кликаем «Указать» и заполняем все необходимые данные. При заполнении открывается Выпадающий список, из которого необходимо выбрать тот вариант, который соответствует вашему юридическому адресу. Указываем дом и указываем, соответственно, квартиру. Почтовый индекс отобразился автоматически. Кликаем «Сохранить» и юридический адрес у нас отобразился в системе. Переходим к третьему шагу. На третьем шаге будем вводить информацию об учредителе и об уставном капитале. Здесь в подсказках видим, что уставный капитал не может быть менее 10 тысяч рублей. Если у нас уставный капитал будет в этой сумме в размере 10 тысяч рублей, то мы его можем формировать только денежными средствами, но не имуществом. Здесь по умолчанию величина уставного капитала установлена в размере 10 тысяч рублей. Такой размер уставного капитала и оставим. И нам необходимо ввести сведения об учредителе. Для этого кликаем «Добавить физическое лицо». И заполняем все данные, которые здесь, в данном случае, нам предлагаются для заполнения онлайн-сервисом. Я заполнил все данные, которые необходимо было заполнить. Обратите внимание, что при заполнении места рождения, да и, собственно говоря, всех паспортных данных, нужно придерживаться точного соответствия тому, как указано в паспорте, вплоть до точки с запятой. Указал паспортные данные ввел адрес регистрации и указал телефон, email можно не указывать, но если есть, можете указать. Сохраняем. Если у вас не один учредитель, а несколько, соответственно добавляете еще одно физическое лицо и также в отношении него заполняете все данные. Я остановлюсь на одном учредителе. Доля в уставном капитале у него составляет 10 тысяч рублей. Доля в процентном отношении 100. Формировать будем уставный капитал денежными средствами. Кликаем «Далее» и переходим к следующему шагу. На четвертом шаге нам нужно указать сведения о директоре. По уставу у меня первым лицом будет просто «Директор». Сроком он будет избираться максимально на 5 лет. И поскольку у меня директором будет тот же самый человек, что и учредитель, я его просто выбираю из списка. Если у вас директором будет не учредитель, а другое третье лицо, то, соответственно, вы из списка его не выбираете, а отдельно заполняете на него все данные полностью, как указано здесь. У меня в данном случае все данные поставились автоматически, поскольку я его просто выбрал из списка. Проверяем и переходим к следующему шагу. На пятом шаге нам необходимо выбрать виды экономической деятельности. Можно в упрощенном варианте, можно перейти к полному списку выборов. То есть выбираете, смотрите, какие виды деятельности вам больше всего подходят. Например, вот розничная торговля. Раскрываем данный список и выбираем то, что, собственно говоря, нам больше всего подходит. Перед тем, как будете... Выбирать коды АКВ, то есть виды деятельности, целесообразно ознакомиться вот с этой подсказкой, которая поможет легче справиться с подбором видов деятельности. От себя добавлю, что указывать слишком большой перечень видов деятельности нет абсолютно никакой необходимости, поскольку отсутствие того или иного вида деятельности в уставе, либо в реестре юридических лиц, никаким образом не будет ограничивать ваше ООО возможности выполнять виды деятельности которые у него не указаны поэтому набивать устав и выписку всевозможными видами деятельности нет абсолютно никакой необходимости я как правило указываю 3-5 видов деятельности которыми реально планирую заниматься и так после того как виды деятельности вы выбрали здесь нужно вам выбрать какой из них будет основным для вас это не принципиально можете выбрать любой и кликнуть далее переходим к следующему шагу на шестом шаге нам необходимо выбрать налоговый орган в который будем подавать документы и дату оформления, собственно говоря, документов. Налоговый орган выбирается из выпадающего списка, исходя из того адреса, который я указал, это в данном случае Краснодарский край юридический адрес. Мне сервис предоставляет возможность выбрать из всех налоговых Краснодарского края ту налоговую, в которую необходимо подавать документы. В моем случае регистрирующим органом будет межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы номер 16 по Краснодарскому краю. Если вы затрудняетесь определить, в какую налоговую вам нужно подавать документы, то эту проблему легко решить в течение буквально 1-2 минут. Для этого нам нужно перейти на сайт Федеральной налоговой службы, кликнуть в любом верхнем меню на Например, юридические лица и выбрать в электронных сервисах вкладку и платежные реквизиты вашей инспекции для определения фнс выбираем юридическое лицо и здесь в строке адрес указываем юридический адрес по которому будет располагаться наша ооо в данном случае это у нас краснодарский край выбираем улицу указываем номер дома и квартиру Кикаем. окей сервис нам тут же подгружает что в данном случае нашей инспекции будет Инспекция Федеральной налоговой службы номер один по городу Краснодар. Для того, чтобы определить регистрирующий орган, в который нужно подавать документы, кликаем Далее, переходим на новую страничку и опускаемся вниз. Смотрим реквизиты регистрирующего органа на который возложены функции по регистрации индивидуальных предпринимателей, Ниже реквизиты регистрирующего органа на который возложены функции по регистрации юридических лиц. Это как раз то, что нам нужно. В данном случае нам нужно будет подавать документы в межрайонную инспекцию номер 16 по Краснодарскому краю. Здесь указан ее адрес и указан телефон. Соответственно, вот эту инспекцию нам нужно будет выбрать на нашем сервисе, чтобы в данном случае она вот здесь отразилась. Кликаем далее. На седьмом шаге нам необходимо выбрать систему налогообложения. Если вы не хотите выбирать USN, это упрощенная система налогообложения, и НВД, это единый налог на менедный доход. Если у вас ООО будет работать на другой системе налогообложения, то вы это можете смело пропустить. Если хотите выбрать, то соответственно выбирайте. Например, можно выбрать УСН. На УСН можно выбрать либо ставку 6%, это значит в данном случае доходы, либо ставку 15%, доходы минус расходы. Если вы хотите выбрать УСН, но затрудняетесь, как именно ставку выбрать, выбирайте 6%. Потом бы в любом случае, если посчитаете, что вам 15% будет выгоднее, сможете перейти на данную ставку кликаем далее. На восьмом шаге онлайн-сервис предлагает нам определиться с банком, в котором вы хотите открыть счет. Уже есть банки-партнеры, с которыми работает онлайн-сервис. Если вы хотите открыть счет в каком-то из банков-партнеров, значит, соответственно, просто ставите галочку. Если вы не хотите ни в одном из банков открывать счет, указывайте хочу открыть счет в другом банке и указываете другом банке, например, указываете Сбербанк и переходите далее. Так, на девятом шаге нам необходимо скачать документы и, собственно говоря, подать их в налоговую для регистрации общества. В данном случае здесь для нас онлайн-сервис сформировал заявление, которое нам нужно подать и отдельно расписал, какие требования необходимо соблюсти при оформлении данного заявления. Также есть у нас заявление на упрощенную систему налогообложения, потому что мы ее выбрали и указано в какие сроки, когда и каким образом мы должны его подать. Далее у нас идет устав организации, который нужно распечатать в двух экземплярах, а проверить на наличие нумерации страниц и выполнить все другие действия. Решение участника, тоже мы его скачиваем и распечатываем. Готовая квитанция на оплату госпошлины за регистрацию. И также есть инструкция по дальнейшим действиям, каким образом нужно действовать, куда что подавать и каким образом проводить дальнейшие действия по регистрации. Есть даже мастер прошивки документов, то есть, непосредственно его можно посмотреть, чтобы понимать, каким образом готовятся документы для сдачи. Внизу также есть краткая инструкция, каким образом, что нужно собирать, какие документы для того, чтобы подать документы на регистрацию. И указан, соответственно, адрес регистрирующего органа, в который подаются все документы для регистрации. Вот таким образом, буквально пройдя 9 из 12 шагов, можно полностью сформировать комплект документов, которые понадобится вам для регистрации общества с ограниченной ответственностью. Чтобы завершить обзор до конца, пройдем все оставшиеся шаги, посмотрим, что онлайн-сервис предлагает нам в качестве послерегистрационных действий, для того, чтобы понимать, какие возможные перспективы сотрудничества с дальнейшим с данным сервисом. Итак, после того, как регистрация прошла успешно, необходимо внести в эти поля ИНН организации, ГРН организации, и КПП и указать дату регистрации. После заполнения кликаем «Далее». На 11 шаге система предлагает нам сформировать уведомления, которые необходимо отправлять в надзорный орган. Направление данного уведомления предусмотрено не для всех организаций, только для тех, которые занимаются определенными видами деятельности. Данные виды деятельности можно посмотреть вот здесь и... Есть виды деятельности, которые уже здесь указаны в системе. Их нужно просмотреть. Если вы, соответственно, показываете какие-то виды деятельности из тех, которые указаны здесь, то, соответственно, ставите галочку напротив этого вида деятельности и кликаете «Сгенерировать документ». К данному уведомлению прикладываете копию выписки из реестра, которую вы получили из налоговой, копию свидетельства по на налоговый учет, который также получили в регистрирующем органе. И отправляете данное уведомление для того, чтобы не получить штраф в размере до 30 тысяч рублей. И переходим на последний шаг. На последнем шаге нужно подготовить первую отчетность, которую сдает общество с ограниченной ответственностью. Это сведение о среднесписочной численности. Данная отчетность сдается не позднее 20 числа месяца следующего за месяцем, в котором была создана организация. С помощью данного сервиса можно сформировать данную отчетность и сдать соответственно в налоговую. Вот таким образом, буквально в течение нескольких минут, можно подготовить весь пакет документов, который необходим для регистрации общества с ограниченной ответственностью. На этом у меня все. С вами был Дмитрий Рудых. Увидимся в следующем видео.